Всем привет! Ведущая итальянского канала забыла о том, что сидит за прозрачным столом. В результате зрители могли увидеть не только новости, но и нижнее белье ведущей. Руководство канала порекомендовало своей сотруднице выходить в эфир в брючных костюмах. Buongiorno e benvenuti al TG5. Per l'Europa oggi è il giorno del via ufficiale al Fondo Salva Stati, lo strumento scelto dall'Eurogruppo. ...è scattato questa mattina, agli arresti sono... ...inviato Matteo Berti. È il momento delle previsioni del tempo, il TG5 torna alle 18 e poi alle 20. Grazie per averci seguito, una buona giornata a tutti.